Друзья, я вас всех приветствую на своем канале. Зовут и меня Владимир. И сегодня я хочу рассказать вам о неплохой возможности и показать, как получить бесплатно монеты от, на мой взгляд, крутого проекта, точнее стартапа. Давайте, чтобы видео не затягивать, я вначале пройдусь и покажу, как это все сделать. Объясню, как получить монетки. Монетки вы получите в Telegram-боте, а потом в пару словах расскажу об этом проекте. Потому что я думаю, что этот проект достоин внимания как моего, так и вашего. Давайте, поехали. Смотрите, под этим видео вы найдете ссылочку на телеграм-канал. На мой телеграм-канал который я приглашаю вас подписаться, потому что я буду постоянно выкладывать здесь очень актуальные аэрдропы. Также будет в будущем, планирую, хорошую информацию по инвестициям, как в криптовалюту, так и в другие стартапы. Это я на будущее вам говорю. Когда вы перейдете по ссылочке, вы попадете в мой канал. Профит-тусовка называется. Да? Здесь вы найдете вот такое мое объявление. Когда вы перейдете по этой ссылочке, вы попадете в бота. Бот называется Enel Promotion. Я уже здесь нахожусь. У меня уже партнеров 7 человек. Чуть-чуть заработал. Вы нажмете «Запустить». Да? Нажимаете «Запустить». Выбираете русский язык. И вам надо выбрать в поле «Задания». Я уже их прошел. Здесь будут три задания. Здесь все очень просто. Пройдете три задания. Я даже откручу это все вверх, чтобы было видно. Да? Здесь будет подписка на телеграм-канал. За это вы получаете 50 имейл монет. Потом подписка на чат Telegram, тоже 50. И подписка на страницу ВКонтакте. Их не, да? Когда вы все это проделываете, нажимается Я подписался. Вы получаете. Опять я подписался, опять получается. И когда подпишетесь на их ВКонтакте, тогда присылаете свой профиль ВКонтакте. Прислали, и вам зачислят 150 монеток. Нажимаете на кошелек, вот они у вас есть. На данный момент у меня уже 187,5 монеток, потому что я как бы уже продвигал этот аэродроп, точнее, пригласил близких друзей и тому подобное. Смотрите, что еще? Здесь есть партнерская программа. Она 10-уровневая. Кстати, у меня на первом 7, на втором уже кто-то из моих партнеров приглашал тоже людей. Берите ссылочку, вот ссылочка найдется и распространяется. Пока идет аэродроп, есть возможность бесплатно заработать монетки. Почему я сюда решил пригласить людей и записать видео по этому проекту? Потому что, собрав кое-какую информацию про этот проект, он достоин внимания. Сейчас я перейду и покажу, что к чему. Да? А пока что давайте пробежимся по меню еще. Посмотрим, что как, к чему. Здесь есть поддержка, развлечения. Но это еще не разрабатывают. Есть торговля. Торговля, ожидаемый листинг будет на P2P. Да, биржа. Также здесь есть возможность купить купить эти монеты здесь словом походите по меню посмотрите почитаете о компании нажмете да и здесь есть вот виде презентация презентация в pdf и перейти на сайт на сайт они еще в разработке но я вам сейчас покажу ихнюю pdf презентацию что это такое да это крауфандиговая площадка для коллективного инвестирования в недвижимость. Насколько вы знаете, недвижимость она была всегда в цене и будет в цене в будущем. Так что, на мой взгляд, инвестиция в недвижимость, это на сегодняшний день одна из стабильных инвестиций в мире. Потому что, как бы ни было недвижимость, она будет расти в цене. Не будет она падать, это точно. Но это чисто мое мнение. Более подробно вы можете здесь пролистать этот PDF. Презентацию эту. Здесь очень подробно все расписано. Что, как, чему. Как все происходит. Куда они инвестируют. Какие их не планы. Так что, друзья, еще раз повторюсь. Есть ли кто захочет проинвестировать, купить их не монетки, потому что здесь есть возможность в боте купить. Нажмете. Вот здесь можно за биткоин, за эфириум покупать, да? Если вы решите занести эту монету себе в портфель, убедительная просьба, я надеюсь, что будут смотреть видео эти люди, которые уже с опытом инвестиций в интернете всегда инвестируйте только свободные свои средства то есть распределяйте риски возьмите 2, 3, 4, а то и 10 проектов в которые понемножку разложите свой свой портфель, составьте свой портфель да? ни в коем случае ни в один проект не вкладывайтесь и никаких там незаемных и тому подобное средства, свободные средства которые не жалко потерять как делаю я? проинвестировал деньги и забыл да? В криптовалюте это вообще вкинул деньги в монету и забудь год-два да? зайдете посмотрите конечно не в говна монету извиняюсь за выражение а в ту монету в которую в которая имеет под собой фундамент который имеет хорошие комьюнити который комьюнити на виду люди с опытом да? вот поэтому я еще раз повторюсь что в своем канале -тусовка. Я буду выкладывать также информацию по кое-каким инвест-портфелям и монетам на 2020 год. У меня есть такая возможность и закрытая информация, кое-какая имеется. И я буду делиться с вами. Меч редко, но метко. На этом я, наверное, закончу свое видео. Надеюсь, оно было чем-то вам полезным. Пока есть возможность, и на сегодняшний день, это сегодня 28 декабря, пока еще раздаются монетки, заходите, забирайте, продвигайте проект, бесплатно получайте монетки, а также, если есть свободное средство, если вам понравилась эта компания, стартап, Почитайте более подробно они Примите себе решение и можете проинвестировать. Я лично буду в нее инвестировать в ближайшее время. Всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, достатка во всем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нажмите вот здесь при подписке на колокольчик, чтобы получать мои самые первые видео к себе на почту. Тогда вы будете одним из первых зрителей. Спасибо еще раз за внимание. С вами был Владимир. До новых встреч. Всем пока.